Добрый день, дорогие мои подписчики! Сегодня хочу вам показать быстрые бутерброды. Будем делать белые и черные. Загрузили в тостер. Пока греются белые, берем черный готовим хлеб. Нарезали. Берем тост. Вот уже подготовленный тост. Вот. И чеснок нам для этого надо будет. Пока черные бутерброды греются в тосте 5 минут, нам нужна соль. Соль с чесноком дает такой пикантный вкус и запаха почти нет. Вот, намазываем белый бутерброд чесночком. Точно также. второй кусочек намазываем. Вот, берем следующий наш черный, намазываем черный. Кто любит хороший такой вкус чесночка, можно больше. Вот подготовлены mm. уже наши намазанные черные белые бутерброды. Черный хлебушек э, берем и намазываем. И черный и белые мы намазываем э, плавленным сыр, мягким плавленным сырком. Вот, потом мы разрежем эти бутерброды разрежем э, треугольничком для того, чтобы они были симпатичнее. И очень вкусные, симпатичные у нас получаются бутерброды. Буквально за две, буквально за 5 минут. 2-5 минут где-то так выложили зелень под низ. Наверх наши белые и черные бутерброды очень красиво смотрятся и главное вкусно. Но для пикантности добавляем помидор, порезанный тонкими ломтиками. Выкладываем кусочек помидора на наши подготовленные уже бутерброды. Выложили и все, и можно уже пробовать. Все очень вкусно, пусть летят наши гости. Мы уже во все оружие. Друзья, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии. Мне очень важно ваше мнение. Я вас люблю.